Согласно расчетам, Нибиру станет всем отлично видна 23 сентября, а с октября начнется гравитационный апокалипсис. Известному конспирологу показали фото планеты Х, полученные в обсерватории, управляемой тремя сверхдержавами. Спорная и во многом сомнительная планета Х, она к ним была официально заявлена. Дэвид Митт, известный конспиролог и сторонник теории заговора в популярном радиошоу «Радионетворк», Поведал широкой публике сенсационную новость, гигантская планета Нибиру, которая отрицается официальными астрономами. В сентябре станет всеми видна, а в октябре начнется вызванный ею гравитационный глобальный апокалипсис. Дэвид Мит утверждает, что небольшое время назад у него была специальная встреча с неким важным астрономом, работающим в секретной обсерватории, как бы принадлежащей трем главным мировым сверхдержавам. Разговор состоялся в Париже, и Дэвид Мид, естественно, первым делом спросил чиновника астронома Это правда? Астроном хмуро кивнул и ответил Да. Как рассказал на радио Дэвид Мид, его собеседник показал ему фото системы миру, выполненное в очень большом разрешении. Обсерваторию, в которой была получена фотография, и свое имя астроном назвать запретил, но обещал, что в ближайшее время даст на это зеленый свет. Также астроном подарил Дэвиду небольшой, снятый при помощи специального телескопа видеофильм. Когда от астронома будет получен зеленый свет, публик увидит и фильм, поскольку скрывать, по сути, скоро будет уже нечем. Согласно расчетам, Нибиру станет всеми, отлично видимо, 23 сентября 2017 года, а с октября начнется гравитационный апокалипсис. Поскольку радиослушатели начали требовать фото немедленно, Дэвид пообещал им кое-что показать. Недавно один мой коллега прислал мне фотографию Нибиру, сделанную самолета на высоте от 20 до 25 тысяч футов над уровнем моря, она была снята через орг-стекло иллюминатора. Однако это, я теперь знаю, совершенно реальное фото, и оно лучшее из того, что я видел в открытом доступе, ибо теперь есть с чем сравнить. По словам моего собеседника-астронома, все объясняется просто: на данный момент Нибиру видно, без специального телескопа только на высоте 10 и более километров. Но скоро она будет видимо всеми и отовсюду, как вторая Луна.